Команда врага уничтожена. Да, да, нормально. Чё, а, забыл, начался. Мы прыгём. Тихо. Я беру медика, да? Я? А, я -то. Не того сука. Ой, -то это, погруз, погруз, погруз, погруз, погруз, погруз, погруз. Да, да! Пошу, пошу, Прям... Не успел выглядеть, он, он... пуш мой труп мой труп. бомба у... Нас да. М М шпинаш. Может, другой раз? Не